Здравствуйте! Сегодня укоренившиеся черенки будут рассаживать в землю. Итак, что для этого нужно? Для этого я взял вот такой кусочек салфановой пленки. Она толстая, эта пленка. Пленку режем по длине две окружности туба и ширину полтора высоты этой емкости, которую мы будем делать. Сейчас я буду делать емкость из этой пленки для дальнейшей высадки окоренившихся черенков. Вот беру по всей длине и вот так заворачиваю. Вот. По окружности два-два с половиной раза обошлось. Потом делаю отсюда, начинаем. Вот так загну и все. И не вынимаем. Т так удобно. Берем сейчас керамзит. На дно керамзит засыпаем сюда. Керамзит я засыпаю сантиметров где-то три. Вот так вот засыпал керамзит на дне. Все. Потом землю засыпаю сюда. Земля это вот такая с песком у меня. Песок и чернозем обыкновенный. Соотношение где-то 1 к 4 я сделал. Для винограда лучше делать более такой сыпучую смесь. Для винограда это полезно будет. Корешки никогда у нас не загниют, не запреснут, кислород будет хорошо поступать сюда к черенкам, и дальнейшем мы добьемся полноценного развития данного черенка. Все, вот так мы сделали. Теперь тубу это вынимаем, все вынули, ставим ее в необходимое место, здесь он у меня будет стоять, проливаем все это водой, воду берем из талого снега или родниковый все, вода пропиталась у нас. Берем черенок, который для высадки. И теперь его будем высаживать. Ставим сюда. И сверху засыпаю я простым крупным песком. Ни чернозема, ничего. Это лучше и хорошо будет дышать корневая система данного винограда черенка. Никогда он не запреснует. И поливаю водой. С вами был канал Делаем Сами 36. До свидания.